Дорогие друзья, от коллектива совхоза Ленина» поздравляю вас с нашим праздником, днем рождения комсомола. 29 октября родилась общественная организация, которая сделала нашу страну великой. Именно комсомольцы построили Байкал-Амурскую магистраль, заводы, электростанции, огромное количество объектов, которыми гордилась вся страна. Именно комсомольцы сделали так, что наша страна победила в фашистов, сделала все для того, чтобы страна стала великой. И я хочу от всего сердца поздравить вас с этим праздником. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, не расстанемся с комсомолом, будем вечно молодыми. Поздравляю вас! Удивительный этот пришел от баги и правде учиться, Единственный друг, дорогой комсомол, Ты можешь на нас положиться, Мы пойдем сквозь, что дым, Станет небо голубым, Не расстанусь комсомолом, Буду вечно молодым, не распанусь. Пусть от самого, буду вечно молодым, ведущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится, родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться, мы пройдем сквозь шторм, и дым, станет небо голубым, не расслабь. Молодым. Заветной весны высота не всегда, И надо с дороги не слиться. Мечта наша гордая, наша мечта, Ты можешь на нас положиться, Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, Не расстанусь комсомолом, буду вечно. Мать. Молодым, я останусь там самого, буду вечно молодым. Мы пройдем сквозь штормиды. Станет небо голубым, Не расставусь Комсомолом, буду вечно молодым, Не расставусь Комсомолом, буду вечно молодым.